Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале TUSEO. Сегодня мы научимся делать вот такие простенькие, но симпатичные тюльпанчики. Так, для этого нам понадобится с вами листочек бумажки. Квадратненький. Примерно 20-20 см. Итак, приступим. Сгибаем наш листик, Сначала пополам. Вот таким образом. Вершини к вершине. Так уворачиваем, еще раз гибаем пополам. Вот. И теперь складываем листочек. В такой вид далее вкладываем вот эту вершина вот к этой вершине другой стороны делаем то же самое. переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны так, и вот так разворачиваем наоборот и укладываем вот таким образом Далее Вот наш точек, начинаем укладывать. вот примерно от центра ну, чуть меньше сантиметра вот, вот это горячая делается вот так вот и с другой стороны делаем то же самое Вот. Теперь одну часть вставляем другую часть вот. так. переворачиваем повторяем подобное с другой стороны вот. И вот. так туптушку вот. теперь нам надо вот думать вот, вот эту атмосферу чтобы надуть сейчас видите Ключку надо расширить. Так. Вот. Надул. Удалось. перечень Мы начинаем откипать листочек наш аккуратненько. Так. Так. так и вот так. Вот наш почти черпанчик готов. Теперь осталось нам с вами делать для него степелек. Берем вот такой листочек бумажки. Желательно зеленый, поскольку стебелек зеленый должен быть. и начинаем делать и вот возьмем клей закрепим один кончик вставляем его. И наш с вами Тюпанчик. Готов. Мы его соединяем другим Тюпанчиком. Вот наш наши цветочки. Все готовы. Всего вам доброго. Смотрите наш канал Турсево, подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда будем вам рады. До свидания.